Конечно, сейчас рулят различные маркетплейсы, зоны, вэлберисы и так далее. Это сейчас очень рекламируется, очень популярно. Об обычных интернет-магазинах уже как бы и забыли. Но если вы не ИП, если вы не планируете заниматься только перепродажей, причем перепродажей без своего личного склада, если вы хотите выстраивать взаимоотношения со своими клиентами, собирать клиентскую базу, делать по ним, потом повторные продажи, и хотите это делать максимально быстро и просто, с минимальными вложениями на раскрутку интернет-магазина, с удобствами максимальными для своих клиентов, обратите внимание вот на этот интернет-магазин в WhatsApp. Как он настраивается в этом видео показывать не буду, я просто покажу его возможности. Уверен, что кому-то это будет интересно. Магазин работает как на компьютерной версии, так и на мобильной версии. Конечно, это основная его версия, открывается все очень быстро. Все, что нужно сделать, это только передать ссылочку на этот интернет-магазин и просто перейти по этой ссылке пока еще без всякой оптимизации магазин загружается очень быстро когда будут подключены необходимые вещи по ускорению будет грузиться просто мгновенно. Да, магазин вот этот WhatsApp сделан на WordPress но для того, чтобы его создать и работать никаких не требуется тем дополнительных, которые загружают работу, не требуются никакие его e коммерсы, не требуются знания работы с какими-то сложностями WordPress, с его внутренними редактами. То есть ничего не нужно сразу отвечу на вопрос а почему у тебя здесь все это стоит потому что вот на этом домене два интернет магазина полноценный который работают через woocommerce e и вот этот который я вам показываю работающий на плагине my Devils. Вот я сейчас нахожусь на официальном сайте этого плагина даже включу видео вы посмотрите как тут все это дело работает. Это полноценный интернет-магазин с корзинами, с возможностями до заказа. То есть к главному продукту вы можете добавлять какие-то свои дополнительные вещи. В ролике они показывают, как это все работает для еды. Кто там шавермочкой торгует, очень, наверное, будет интересная вещь. Я, например, реализовал в своем интернет-магазине. То есть, когда я кидаю что-то в корзину, появляется еще возможность... К этому не очень, может быть, мега полезному, но оптимальному для здоровья россиян продукту добавить какие-то полезные вещи. Ну, например, минеральную водичку, либо лучше, конечно, добавить иван-чай. И делается это все, вот просто поставили чекбокс и теперь добавили в корзиночку. В магазине привычный и полноценный вариант проведения заказа но не требующий никакой регистрации то есть все все максимально просто покажу как происходит заказ прямо именно с мобильного телефона потому что все таки все адаптировано для мобильной версии нажимаю на плюсик читаю если мне нужно описание продукции размер шрифтов все это можно менять добавляю например еще к заказу иван чай увеличиваю вместо одного два две колбасы нажимаю заказать Могу выбрать что-то еще, например, вот карбонат хочу выбрать. И, например, к карбонату возьму еще, например, на водичке минеральной. И добавил в корзину. Пролистываю вниз, нажимаю на ваш заказ. Вот он, мой заказ, что я заказал. Вот. Если мне что-то не нужно, нажимаю на значок с изображением мусорки. Это стандартный значок. Продукция у меня удаляется из корзины. Вижу сообщение, что продукт удален из корзины. Вот подредактировал свой заказ. Нажимаю на кнопочку «Далее». Можно выбрать варианты доставки. Это все делается в настройках магазина. Доставка или самовывоз. Выберу самовывоз. Вбиваю свои координаты. Как со мной связаться, что я Игорь. Вбиваю свой номер телефона. Выбираю способ оплаты, как я буду оплачивать. Можно наличными, можно на карту. Все это настраивается. Заполняю поле, сколько мне нужно на сдачу. Магазин поддерживает работу с купонами. Если они у вас есть, стоимость вашего заказа уменьшится на стоимость купона. На сдачу, например, мне столько не надо. Ставлю 200 рублей на сдачу. Заполнил. Все поля нажимаю «Далее», перехожу к следующей страничке. Здесь я читаю уже информацию о своем заказе, убеждаю, что я все сделал верно, сколько всего за товар, сколько за доставку, опять же стоимость доставки настраивается, общая сумма и того, как я буду оплачивать наличными, да. И все, что мне нужно сделать, это подтвердить. То есть нажимаю еще на раз на кнопочку «Далее». Автоматически формируется текстовое сообщение с вашим заказом. И оно будет отправлено менеджеру интернет-магазина. То есть все, что вам нужно сделать, это нажать на кнопочку «Отправить». Все. Ваш заказ полетел менеджеру. Вот смотрите, что я увижу. Вот мне пришел новый заказ. Я вижу сам заказ. Я вижу, кто его заказал. Вот Игорь с таким-то номером, я этого человека могу добавлять себе сразу в контакты, я могу с этим человеком уже начинать переписочку тут какую-то, все эти сообщения летят ему на WhatsApp и пошла переписка, вы начинаете с клиентом общаться сразу же, то есть клиенты никуда не деваются. Вот такой вот замечательный плагин, он очень просто настраивается, то есть не требует ничего, кроме голого чистого WordPress. Говорить о том, что WhatsApp – это популярный мессенджер, но ну, это ничего сейчас не сказать. И, конечно, максимально удобный и комфортный для и администратора, и для самого пользователя интернет-магазина способ общения. Все просто и, главное, все быстро. Телефон у вас всегда с собой, WhatsApp всегда с собой. Пожалуйста, общайтесь, не теряйте. Я расскажу, как настраивается этот плагин. Запишу отдельное видео, потому что вот это у меня такой тестовый магазин. Я сейчас его буду переделывать начисто. И сам процесс настройки плагина, хотя вся настройка в принципе есть на официальном YouTube-канале этого плагина, Посмотрите, ничего сложного нет. Но это на английском языке. Я покажу, как это делаю я. Возможно, кому-то это поможет. Не хотите сами, скажем так, загоняться с настройками, с загрузкой товара, созданием описания. Я оставлю контакты человека под видео, который вам все это сделает под ключ и вообще поможет с ведением любого сайта на WordPress еще один плюс отмечу для интернет магазина вы можете сделать вот отдельную страничку а на главной страничке ну например вести какой-то блог либо как вот в моем случае сейчас какой-то другой интернет вот почему я переделаю на главной страничке у меня будет именно блог о том чем я занимаюсь это поможет мне легко и просто продвигать сайт сам интернет магазин будет на отдельной страничке хотя можно магазин, который я вам показывал, непосредственно разместить на саму главную страничку вашего домена. Это, например, еще упростит доступ к продуктам, которые вы продаете. Вот такой реально классный плагин. Причем первый раз я его поставил где-то... Года полтора назад, вот за это время он прям серьезно обновился, появилось много новых функций. Но если почитать, что они пишут о плагине, он еще будет больше обновляться. Запланировано достаточно много новых дополнений для плагина, что сделает его еще более крутым, более удобным и, наверное, более востребованным. На этом все. Благодарю вас. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Чем смогу, помогу.